Здравствуйте, мои хорошие! С вами я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Сегодня у нас внеочередной, можно даже сказать, экстренный выпуск, потому что от вас поступают вопросы по поводу коронавируса. И поэтому мы решили создать отдельный выпуск и скоренько-скоренько его выпустить. Вы задаете вопросы, спрашиваете, свойственно ли это человеку, свойственно ли это животным, как от животных к человеку, от человека к животным. Вопросы самые разные, и мы решили их собрать воедино и одним выпуском ответить на все поступающие ваши вопросы. Это будет правильно. Это будет правильно, и все получат ответ. Есть такие заболевания, которыми болеет только человек. Антропонозы. Все это правильно. Есть такие заболевания, которыми болеет только животное. Зоанозы. Есть такие заболевания, свойственные и человеку, и животным. Антропозоанозы. Болеет и человек, и животное. Сибирская язва. Типичный представитель антропозоаноз. Вот. Вопрос. Можно ли этот коронавирус отнести к заболеваниям, которые свойственны и человеку, и животным? Однозначно на этот вопрос ответить сложно. Нет подтвержденных данных. Есть гипотеза, а есть доказательства. Вот нет таких явных доказательств. Хотя, хотя, этот коронавирус, они же разные, вы же представляете, они же подразделяются вирусный энтерит, вирусный гепатит, вирусный грипп, парагрипп. Вот эти вот, вот, эти вот вирусы. Коронавирус. В частности, вот, они подразделяются. Хотя этот вот коронавирус, который сейчас бушует на планете, он выделен с летучей мыши. А летучая мышь млекопитающая, вы знаете. Но мы тоже млекопитающие, но, скажем так, животное. Вот. И поэтому, если однозначно ответить на этот вопрос, заболеет ли собака от человека или кошка, от человека или человека от кошки или к человека от собаки однозначно это просто ответить сложно и пока что это не исследовано но как говорится бережного бог бережет давайте я вам расскажу что нужно делать и как жить вот в этой вот обстановке сейчас сложившейся на планете я не побоюсь этого громкого слова ну на планете у нас в России в частности в том регионе где вы живете и в частности в том населенном пункте где вы спите вы приходите с работы, с улицы. Что вы первое должны сделать? Ваша собачка прыгает на вас, ласкаться там, люлюсь, устью, целоваться, все-все-все. Ни в коем случае сейчас этого не делать. Что нужно сделать? Первое снять верхнюю одежду, убрать ее в шкаф или куда угодно, лишь бы только оградить. Снять обувь, поместить желательно в отдельный ящик и куда-то в стороночку. Вымыть руки с мылом обработать себе, если есть салфетка дезинфицирующая, можно обработать салфеткой, и только тогда контактировать с животным. Это важно, это очень важно. Что дальше, что еще? Многие спрашивают, есть ли вакцина против этого. Ну, как таковой вакцины, понятно, вы же знаете, что еще не разработано. Но меры профилактики есть, и они у нас в ветеринарии разработаны довольно давно. Против многих инфекционных и плюс ко всему вирусных заболеваний, как то вакцины и некоторые препараты, которые повышают иммунитет. Самое главное здесь повысить иммунитет. Если резистентность организма высокая, то и защитные силы срабатывают, и мы не заболеем. Что нужно сделать, чтобы не допустить или свести к минимуму поражения, заражение? Что касается лечения человека, я говорить не буду, я не имею права, я ветеринарный врач. А что касается лечения профилактики животных, я вам скажу. Есть у нас такой препарат, который называется ВИТОМ. ВИТОМ-1.1, ВИТОМ-2, ВИТОМ-3, ВИТОМ-4, они разные. Наш новосибирский препарат разработан ребятами из Кольцова. Наука Наукоград Новосибирской области. Я с ним работаю более 30, наверное, лет. Может быть, 25-30 лет я с ним работаю. Я встречался с этими людьми, которые сделали его. Работал с ними, разговаривал. Вот. И знаю, и могу авторитетно заявить, что это лучший препарат, который на сегодняшний день профилактирует вирусные заболевания и который на сегодняшний день очень хорошо поддерживает и укрепляет иммунитет. А здесь важно, вот в этом коронавирусе, укрепить иммунитет. Это сахар, а на сахаре как раз это лекарственное вещество, бацилис субтирис или любые другие штаммы, вот, которые в сахаре хранятся, живут и, и, и дреблят. Стоит только попасть вовнутрь, в ротовую полость, дальше в желудок кишечник, эти бацилис субтирис просыпаются, начинают активно размножаться, и вырабатывают интерферон. А интерферон это белок, который защищает, проникает в микробную клетку, в клетку нашего организма, проникает в клетку. И при подходе вируса, клетка занята, вирусу ничего не остается, как И клетки все у нас заняты интерфероном, скажем так. Плюс ко всему повышается резистентность организма, то есть этот препарат заставляет организм, включает защитные силы организма, они у нас очень даже настолько заложено, защитных сил много, просто мы не всегда умеем пользоваться этим, но они есть. Есть у нас еще в ветеринарии такой препарат, который называется иммунофар. Он есть в зоомагазинах, вот, там в упаковочке три ампулы. И он делается с профилактической целью, ну и с лечебной целью, при некоторых заболеваниях с лечебной, но лучше всего его профилактировать, иммунофан, по 1 мл один раз в два дня, независимо от веса и возраста собачки, независимо от веса и возраста кошечки. Вот 1 мл один раз в два дня. То есть, если там три ампулы по одной ампуле через день, на 6 дней. Всего вы должны затратить 6 дней для применения этих, этого препарата. Ну и плюс ко всему, давайте животным витаминно-минеральные добавки. Это тоже подхлестнет как-то, усилит, улучшит и веществ улучшит. Ну и немножко это. Ну и поменьше, по возможности поменьше контактировать с друг с дружкой собаки с собакой и кошки с кошкой. Если они дома кошка и собака, они живут они. ну пусть они живут, они будут это естественно, это ничего страшного. Вы же пришли с работы, пришли откуда-то, где-то что-то были на улице. Помойте руки, приведите себя в порядок. Только тогда, только тогда обнимайтесь, целуйтесь, милуйтесь и контактируйте с животным. Это вот как бы не то, что разрыв цепи, а вы не допускаете эту цепь, но и разрывом цепи можно назвать, что вы не передадите, если не дай бог у вас на руках вирус, вы не болеете, вы не заболеете, и не дай бог вы не передадите. Я могу сказать, что эта ваша собачка не заболеет, но мы не знаем, заболеет или не заболеет, но вести себя следует вот так вот. Если будут вопросы, задавайте либо в Ютубе, либо в Инстаграме. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. На этом я завершаю свое выступление. Всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам наилучшего, здоровья. И самое главное заключение хочу сказать. Не паникуйте. Никакой паники нет. Мы свиной гриб перенесли, пережили. Мы птичий гриб пережили. Африканскую чуму пережили, перенесли. Ничего страшного. Ничего страшного. Переживем и это. Я уверен в этом. Без паники, никакой гречки, никакого сахара закупать не надо. Вот. вот. Переживем, все будет нормально. Соблюдайте правила личной недели. Проветривать помещение, мыть руки, чистота. Если полы моете, добавьте березны, если нет антисептиков. Нет, возьмите в аптеке или в медтехнике антисептики очень хорошие есть. Очень качественные, согласно инструкции, в ведерко с водой. Полы помыли. Прекрасно! И прекрасно. Вот. И уходят там вот также на кухне, чтобы у вас была хлорка, белизна. Вот этими препаратами развели, столы протерли, там раковину помыли, все это дело. Ванну там, где что. Старайтесь в это время, вот пока вот такая обстановка, старайтесь соблюдать правила личной ели. Все. Всего вам, что Всех благ. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы, если они будут.